в этом видео хочу рассказать с какой проблемой я столкнулся у меня есть видеокамера которая записывает видео в формате 264 ну или H264 значит многие камеры в таком формате работают проблема была в том что после того как перекинуть файлы на компьютер не смог их открыть перепробовал я много разных программ большинство из них мне не помогли никакая из них не хотел открывать этот самый формат в итоге я наткнулся на программу немало известную VLC Media Player вот она она Но сразу же не смог проблему свою решить но после того как я разобрался с ней программа мне очень понравилась очень удобно в использовании поэтому хочу рассказать как в итоге ей пользоваться ну началось все с того вот у меня видеофайлы такого формата значит я попытался запустить программу точнее свой видеофайл Таким образом, раз никакого эффекта нету, ничего не получилось. Ну в итоге я разобрался. Покажу вам, как правильно настроить программу. Значит, заходим во вкладку Инструменты. Здесь выбираем настройки. Далее, вот интеграции системой. Вот тут смотрим. Показывать настройки. Ставим галочку все. и Выбираем. Вот кодеки, а здесь демультиплексоры. Далее выбираем модуль демультиплексора и ищем тот самый формат, который нам нужен. Формат серии 264 -го. кодека, выбираем его, пишем «Сохранить». Далее просто берем, переносим опять же файл нашего формата и все все работает только прокрутка идет в более ускоренном режиме поэтому здесь в принципе у программы есть функции замедление воспроизведения вот выбираем воспроизведение скорость там быстрее немного быстрее нормально скорость как и есть медленнее еще медленнее то есть у нас Насколько нам нужно, насколько мы и регулируем нашу скорость. Поэтому очень все удобно. Тут помимо этого еще есть функции. Ну, в общем-то, наш вопрос был решить проблему с открытием кодека. Поэтому всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем спасибо.